Мир всем. У нас на дворе конец августа. Сижу, я, значит, дома. Сейчас звонит мама такая, быстрее езжай там в лесочек, тут я кое-что нашла. Значит, я срываюсь, беру. Ну, не просто кое-что, а грибы. Белые грибы. Я говорю, да ладно, грибы? какие белые грибы, ничего смеяться Ну ладно, в общем. Взял я вот такое вот ведерочка Ну, думаю, а куда мне больше-то? Зачем? Вот, и только вот не успел зайти Вот сейчас я показываю Видишь, как неудобно О. Вот это вот реально белые грибы Они хорошие, то есть не гнилые не, не, не, Ничего там Вот, видишь Ну, это понятно, видишь, что я неровные сложил Но они такие большие Короче, что я сейчас делаю Я сейчас снимаю вот эту куртку Ложу ее на середину, потому что я тут еще Вот уже в округе еще обнаружил Ой-ой-ой, ой-ой-ой, и главное в это, ведерка то взял маленькое. Ну что, что будешь делать? Ну ладно, все, сейчас, значит, это, короче, снимаю куртку. Так, вот и я снял, вот, все, пошли искать. Я тут от радости даже ножик уронил. <к disadvantaged> это ведерко у меня пустое, потому что мне в нем, ну хоть в нем таскать. Потому что, да не, не стала я брать большого, думаю, какие там грибы. Так, вот. Вот. Опа. Красавец какой И слава богу Ой какая ляля Вы посмотрите Какой хорошенький грибочек а. Так слава богу Вот это вот место нужно как-то вот так вот Присыпать всегда И вот пока я с вами разговаривал Где-то я еще увидел Вот это что за гриб ну, это вот это этот, кто он, скажите мне, подберезовик или подосиновик, вот он это. Ну, такой плохонький, старый уже, поэтому его я не буду трогать. Ой, ну надо же, а. Ну, короче, ладно, я если где-то еще найду, если я где-то еще найду, то я в это включусь обязательно. Я говорю, чтобы вот так вот столько грибов было, я вот за 7 лет... Первый раз такой вот встречаю. Смотри какой. Такой маленький, колесенький. Ну просто, просто я такого не помню. И именно главное, что белый гриб. Вот и посмотри. Вот он маленький уже, а вот уже этот червивый. Но я его возьму с собой дома, разберемся с ним. Пока один срежешь, вот так вот встаешь. Бах. Еще увидел. тут-то Господи, помимо, раздавил я тут грибочек, однако. Ну, с собой немножко хоть взять остатки. Вот он, раз, смотри, лакончик. Опа. Опять. Это вот у нас вот такой вот белый гриб. Он есть, как это сказать, в бару он немножко другой. Боровой, а это вот типа Ну такой, в лиственных лесах В общем, растет Вот так вот Так что, слава богу Видишь, меня мама позвала И, по всей видимости, не зря Потому что она с таким восторгом Все это говорила Слушайте, ну это вообще невероятно Вот такой может быть, нет? Кто-нибудь видел, нет? Чтобы вот такая вот была Огромедная шляпа какого-то непонятного происхождения. И я вот смотрю, и оказывается, это белый гриб. Сейчас. Опа! Вот прикинь, это реально белый гриб. Вот оно ведро трехлитровое Как вот я его буду ложить? Вот так вот положу. Не помещается. Как вот так, рядом с ведром потеряется. Жалко оставлять. Вот это вот обычный. Ну, там под осиновик или под березовик, не знаю. Ой. Вот это место почему-то нас учили сюда прикрывать, чтобы это. Ну, лучше, чтобы росло. О, Господи, слава тебе. Так, ладно. Господи Иисусе христе и не боже, помилуй нас грешных. Это что ж такое-то? А? Это что это за мега гребище Вот такое вот представляешь да но вот это вот по всей видимости это этот э, ну как он маховик там да он ну, смотри как он чистый вот он еще гриб сорвал я тоже ну тут с краешку только немножко сейчас обрежу вот тоже чистый вот он еще гриб но вот это вот вот это как раз белый гриб вот он гриб, белый гриб красавчик вот это вот я не знаю что это это очень похоже, вот этот гриб на этот, на маховика. Гриб-маховик. Не знаю. Вот что мне теперь с ним делать? Гриб-то хороший. Куда его? Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так. Посмотрим еще что-нибудь вокруг. Вижу я что-нибудь или нет. Ну ладно. Увижу туда, подключусь опять. И так, вот столько уже грибов в нашей копилке, за меньше, чем 5 минут, можно сказать. Ну что ж, идем искать дальше. Сейчас, вон, смотри, вон. Ты представляешь, вот это белый гриб, прикинь. Так я тебе говорю, знаешь, сколько я их нашло. Я взял несерьезное ведро, я думал, ты в это, да, ну, так себе. А -а -а. У меня шрам глаза, и до папе дозвонить. Ну что, я тут вызвал подмогу, пришла супруга, принесла ведра. Я говорю, Господи, слава тебе! Вот это о чем говорит, что позвонила мама, говорит, приходи, в это грибы собирать. Маловерие, потому что я просто раз был, да не было грибов, но я взял вот это ведро. Знаешь, как Господь милостив? То есть, и это мы, это мы сейчас пойдем еще дальше собирать. Ну Во какие, вот, это вот белые грибы. Понимаешь? Вот этот вот хороший маховик, хороший, вот видишь, он ножка в это все. Я говорю, а сколько я семье лет здесь живу, еще ни разу такого не было. Дай бог, чтобы это, ну, не было к чему-то такому. Знаете, как говорят, что вот, если много там а, этой, как это называется, а рябины, то там зима будет мороженая. Чтобы это тоже ни к чему не относилось, а просто вот урожайный год и все. Дай бог. Так что вот так вот. У Бога много щедрот, которые он дает людям. Самое главное верить. Пошли дальше собирать, потом покажем. Ну это. все. ху. Слава Богу, конечно. Вообще при сборе грибов э, такие странные вещи с человеком творятся. Ты узнаешь себя глубже, какой же человек все-таки алчное существо. Вот уже уже все уже насобирали уже время поджимает нет еще еще еще хочется и главное когда ты на, натыкаешься на белые грибы тебе уже не хочется там ну под березыки под осиновики вот тебе хочется белые грибы то есть я уж не говорю там про какие-то там волнушки то есть это вообще уже ой какой же человек все-таки ну ладно что э, вот столько насобирали я думаю сейчас что-то значит используем ну, на жарюху тут дома сразу, а вот этих вот друзей, я думаю, нарезать. И нам очень понравилось э, заморозить. По мешочкам прям раз так заморозил, потом зимой берешь, вот он свеженький, хорошенький супчик куда-то угостить кого-то. То есть, милое дело. Вот. Ну, что ж, все. Желаю всем успехов в сборе грибов и пользуйтесь э, Божьими дарами. Мы всегда Бога благодарим и... Вы благодарите. То есть э, то, что Бог нам дает и над чем мы не трудимся. Не поливаем, не садим. Пришел, вот, насобирал, быстренько домой убежал. И все это рядом под боком. Так что слава Богу. Сначала белый какие красавцы, так прямо ну надо же. Мы ну, говно в Барнауле видели, продают как-то их недорого, 350 рублей за килограмм. Ну, вот таких свежих. интересно а готовить потом предстоит хозяйки весь вечер вот маховики по березовики нарезала и жарю наши бабушки называли жареха когда мы после леса грибы жарили говорили жареху жарю и едим обычно с картошечкой Алексей свежие картошечки накопал. Сейчас намою и творю грибочком. А это вот все белые грибы разложила. Сейчас буду аккуратненько их перебирать, нарезать с помощниками. И в морозилочку укладывать. На, помощничек. А вот это никакие. Внизу же белые. Большие и маленькие. Вот это самый большой главный. Ага. А вот это, а вот это вообще... Маленькие, да? Да, Тай, их три, не четыре. Вот картошечка варится наша свеженькая. О. Но собирать то насобирали, тебе приходится всем миром помогать. Даже меня заставили, сказали, кормить не будем, садись сделаем. А зимой бенгри, бабка, тяжко. Поэтому Господь дает, значит, надо в этом. Вот приходится работать на кухне. Хорошие, плотненькие. Ну тут кое-где попадаются маховики, вот этот белый, у него все белое. И это белое, и это белое. А вот маховики, вот в первых пакетах Нет. мы отдельные положили. Вот, у них зеленые вот эти. Но да это там в... всего лишь два было, штуки. Несколько их, да, было. Ой, какие красавцы, да? Вот тут немножечко грязь так это обрезаем чуть-чуть буквально. Ну что ж. Завтра, может быть, Бог даст, еще на вылазку вылезем. Раз уж есть в этом месте, значит, еще где-то должны быть. Вот так глядишь на зиму, вот там, всем помаленечку. И подготовимся к зиме благополучно.